Есть один интересный анекдот про женскую логику. У тебя э, вьющиеся волосы, ты их выпрямляешь. А что бы ты делала, если бы они были прямыми? Конечно бы завивала. Вот примерно такой разговор у нас получился случайно вчера. Э, очень часто нам не хватает того, чего у нас нет. И вместо того, чтобы использовать те ресурсы, которые у нас есть, мы печалимся этим фактом. А кому-то не хватает роста, кого-то переизбыток роста, кому-то не хватает веса, у кого-то переизбыток веса, у кого-то красота от природы, у кого-то красота из салона. В общем-то, женщинам скучать не приходится. И все бы ничего... Но мне задали очень интересный вопрос. «А как же стандарты?» Опа! Я спросила, «А какие стандарты?» Мне ответили, что в телевизоре же ходят только длинноногие красавицы с определенным макияжем, определенных стандартов и так далее. Ну, первое, что я сказала, не смотрите телевизор, на что мне сказали, я его и не смотрю, и мы примерно на этом и порадовались. Однако, что значит стандарты, и откуда берутся эти стандарты? И если мы возьмем чуть-чуть больше времени, чем один-два года, то стандарты, естественно, в каждое время были разными. В данном случае мы взяли очень узкую э, нишу. Это мода. И 200 лет назад стандартами были определенного фасона платья и определенного фасона костюмы для мужчин, для женщин. Сто лет назад было все совсем другое. И если мы посмотрим свои же старые фотографии, даже лет 10 назад, мы посмотрим, как мы удивительно одеты и очень по-старому и старомодно одеты. Часто даже наши дети смеются над этими фотографиями. Ой, как вы выглядите! Если мода так быстро течет, то к каким стандартам нам стремиться? И вообще стоит ли стремиться? Современная мода, к счастью, предполагает очень широкий ассортимент и ценовой политики, и цветовой, и э, фасонов, не говоря уже об эклектике, когда можно соединить несоединимое. Э, стандарты – это часто те э, критерии, которые свойственны только бизнесу. Согласитесь, если весенние ботинки не подходят уже нам осенью, и мы вынуждены покупать вторую пару обуви, кому это выгодно? Если летние босонушки нам два года носить совсем не рекомендуется, кому это выгодно? Если осенью мы носили один цвет, а зимой это уже другой, кому это выгодно? Конечно, бизнесу. Чем чаще мы что-либо покупаем, тем больше у него денег, тем больше обороты растут. Недавно встретила такую тему на форуме психологов. Девушка честно сокрушалась про то, что она не может подобрать себе до конца лук, чтобы выглядеть как с глянцевых журналов. То ей не хватало сумочек, то ей не хватало обуви, и она в итоге сделала только два образа. И она очень сокрушалась, что у нее на большее просто нет денег. Согласитесь? Она правильно подняла вопрос по поводу отсутствия денег. Комментарии были что-то типа того, что если у меня одна-две сумки, то мне совсем не, нет никакой, никакого шанса выглядеть хорошо и так далее. Если мы к чему-то стремимся соответствовать, если мы стремимся к каким-то стандартам, а особенно к тем, которые меняются каждые два-три месяца, то у вас не получится. Плавно с моды мы перешли на соцсети. В соцсетях кругом великое счастье, путешествия, огромные лайнеры, красивая природа, экзотические места. Э, недавно я выкладывала... В инстаграм э, интересное видео, когда мужчина с э, э, подушкой на шее э, сидит около иллюминатора и говорит Привет, друзья, я лечу в Париж, буду неделю отдыхать там, на работу не надо, могу себе позволить И тут подходит жена и говорит, отойди мне постирать надо Он сидел не около иллюминатора, а около стиральной машины то есть очень часто подобного рода роскошная жизнь – это иллюзия. Более того, если мы хотим выложить какую-то фотографию, естественно, мы будем выкладывать что-либо позитивное. Естественно, мы будем стараться, чтобы на этой фотографии было запечатлен какой-то наш замечательный момент. И если посмотреть все фотографии разных поколений, так все и было всегда. Никто не выкладывает фотографии каких-то печальных моментов. В это время даже не принято фотографировать. Другой вопрос, что когда я смотрю на чью-то счастливую жизнь, какие эмоции у меня возникают? Какие мои чувства поднимает это счастье? Я радуюсь вместе с людьми тому, что они радостные? Или я начинаю завидовать, потому что я вижу, насколько я несчастна? Здесь снова вопросы не к людям, а к себе. Насколько люди правдиво выкладывают эти фотографии, это тоже вопрос их личной совести. Зачем они это делают? Точно так же. Я видела женщин, которые после удачных фотосессий меняли в принципе свое видение жизни и свою даже судьбу. Есть люди, которые напротив, они живут, фотосессия это я одна, а жизнь это я другая. И когда она фотографируется, она раскрывается, а когда она живет в жизни, там совсем простая серая мышка. Поэтому снова стандарты, они как правило и приводят к называемым двойным стандартам. В отличие от стандартов, истинные ценности, они так и называются, вечные ценности, истинные ценности. И я часто шучу по этому поводу, что институт семьи вымирает уже несколько тысяч лет. И все пороки людские мы встречаем на протяжении того момента, как человечество создало письменность и начало записывать за собой какие-либо действия. Все чувства и эмоции, которые встречаются у современных людей, были и много тысяч лет назад. И, как говорит одна моя знакомая, люди не меняются, меняются только одежды на них. Стандарты у каждого человека в собственной голове. Когда люди стремятся соответствовать социальным нуждам, социальным запросам и запросам бизнеса, у них это не получится, как бы они сильно к этому не стремились. И мы видим, слышим различного рода то разоблачение, то крах, то банкротство и подобного рода вещи. И сейчас я чуть-чуть даже не про это. Когда мы соответствуем чужим мечтанием и чужой мечте, это не приносит нам счастья. У меня была консультация, когда молодая девушка э, пришла и очень печалилась. Она имеет хорошую работу, она заработала деньги, купила квартиру, купила машину. И она говорит, я несчастлива. Я сделала все, что надо было. Все, что от меня просил социум. Я имею деньги, я имею квартиру, я имею машину. Где счастье? А счастье это, когда я делаю то, что я хочу. Но чтобы сделать то, что я хочу, надо понять, что я хочу. Она думала, что она хочет квартиру, машину и деньги. Она это заимела. Но! Счастливой от этого не стало Стандарты Это То, что Навязано социумом Это то, о чем мы часто говорим и Если мы возьмем те страны Которые уже живут По подобного рода шаблонам И которые доверились Своему правительству В этом направлении То мы увидим то, что в том, же, в том же самом США уровень безработицы очень высокий и уровень э, именно молодых безработных очень высокий, уровень суицида высокий и также уровень психических заболеваний. Потому что когда я стремлюсь к определенному стандарту и я его не достигаю, этот стандарт, то мне становится крайне тяжело и плохо. Иногда люди находят отдушину в психических заболеваниях от подобного рода проблем. И, как говорил один психиатр, я даже не знаю, когда этой женщине лучше. Когда она в реальности не имеет ни мужа, ни ребенка, а в своих бредовых фантазиях она прекрасная мать и отличная жена. Поэтому... Сохраняйте свое здоровье и физическое, и психическое. Вокруг всегда очень много всего интересного, и ни один из нас в стандарты никогда не вписывается. Но зато прекрасно в стандарты вписываются в машины. И чем больше в человеке стандарта, и чем больше в человеке шаблонного мышления, тем проще не только им управлять, но и тем проще предугадать, что он делает, когда он делает и зачем он это делает. Однако эти стандарты нам не принесут счастья. Хотите быть счастливыми? Будьте с собой, остальные места заняты шаблоны они нам конечно тоже нужны социальные нормы нам тоже нужны и они у каждого у нас есть но у каждого этот набор он собственный чем больше мы хотим быть как тем меньше мы становимся естественными даже шампуни номер два никто не знает от перхоти вы хотите быть кем-то, кроме себя. Это очень увлекательное занятие понять, кто я такой и как этим пользоваться. И сделать свою жизнь такой, чтобы вам она нравилась, чтобы у вас всегда был повод для улыбки. Счастья вам и добра вам, вашим близким и вашей жизни.